Всем привет дорогие друзья, это видео будет особенным, в нем я расскажу свой опыт того, как я начал выходить в плюс И если вы посмотрите это видео до конца и будете следовать всем советам, которые я скажу Я обещаю вам, что вы начнете выходить в плюс и стабильно зарабатывать на трейдинге На фоне будут вот эти вот очень хорошие и поучительные ситуации, которые я иногда буду комментировать Итак, слушайте меня внимательно а Наша успешная торговля в плюс держится на трех основаниях я думаю, все с ними знакомы, но я вам все расскажу по полочкам. Первое и самое важное – это money management. Для начала, чтобы хоть как-то выходить в плюс, вам нужно подобрать money management. Как его подобрать? Вы проводите статистику за месяц или несколько месяцев, считаете процент успешных сделок и на основе этого процента подбираете под себя какой-то money management. Например, я использую 6 ступеней. Второе основание – это, конечно же, стратегия. Она может быть не одна, их может быть несколько. Вы можете использовать одну или максимум три стратегии, которые у вас хорошо получаются и в которых вы профессионалы. Все это постигается на практике. Для начала вы ищете шаблонные стратегии, шаблонные мани-менеджменты и только потом с помощью опыта все подстраивайте под себя. Например, я... Хорошо торгую по пробитиям. Давайте посмотрим на эту сделочку. Здесь я заключил сделку на пробитие уровня сопротивления вверх на 5 минут. Почему я ее заключил? Потому что у нас был восходящий треугольник, восходящий тренд. Плюс ко всему цена начала поджиматься к уровню и стала выше максимума в предыдущих свечей. Появились такие импульсы на повышение и я зашел на пробитие. Очень мощное здесь пробитие, очень импульсивное. Именно за это я пробитие и люблю. И теперь мы переходим к последнему третьему основанию это риск менеджмент. Вы должны подобрать под себя какое-то конкретное число сделок в день или процентов от депозита, чтобы контролировать свою психологию и не засиживаться на рынке. И теперь мы плавно переходим к самой главной сути, как же не сливать и выходить в плюс. Я не зря назвал это основаниями, всего у нас три основания и если одно рухнет то наш фундамент прибыльной торговли также с ним упадет. На примере я быстренько расскажу свою историю. Первый год я только сливал, я нашел какую-то стратегию. Даже у меня было очень много стратегий, которые я сменял просто как перчатки. Торговал сутками, но какой-то шаблонный менеджмент у меня был. Иногда я выходил в плюс, но в итоге я слил за все это время очень много денег. В общем, за первый год я приобрел много опыта и подобрал под себя хороший менеджмент. Далее я узнал о риск-менеджменте и начал строго контролировать свои сделки. Тогда у меня уже был и money менеджмент и риск-менеджмент. И тогда я уже потихоньку выходил в ноль. То есть ни туда, ни сюда. Поскольку у меня не было хорошей стратегии, в которой я был профессионалом. И только после того, как я нашел для себя эту стратегию, то я уже начал выходить в очень большой плюс. То есть если у вас будет одно основание, то вы будете выходить в минус. Если два, то в ноль, а если все три, то вы будете выходить в стабильный плюс. А чтобы найти эти три основания, нужно очень много практиковаться и подбирать под себя все необходимое. Это единственный способ выходить в плюс и не сливать свои деньги. Единственный. Другого просто не существует. Если бы существовали какие-то конкретные стратегии, то все бы были миллионерами. Так вот, следуйте этим правилам, этим советам и выходите в плюс. Только так у вас это получится сделать. Теперь смотрим вторую ситуацию. Здесь я захожу на ретест уровня после пробития. То есть у нас был нисходящий тренд. Далее уровень поддержки у нас пробился. Цена подошла к тому уровню, который у нас пробился. То есть для цены этот уровень стал уровнем сопротивления и она от него отскочила. На этом видеоролик подходит к концу. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если оно было для вас полезным. Также новые зрители, обязательно подпишитесь на канал, эти вы меня очень поддержите. Можете задавать любые вопросы в комментариях, я абсолютно на все отвечу и с вами поговорю. Еще раз вам огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем хорошей прибыльной торговли, с вами был Икигай, всем пока.